Привет, аудитория. В этом видео хочу разобрать очередной матч 1-8 финала Лиги Чемпионов. Рэдбулл Зальцбург против Мюнхенской Баварии. Обе команды в своих чемпионатах идут на первом месте. Зальцбург просто улетел на луну, вряд ли его кто-то догонит, поэтому все свои силы он может сосредоточить как раз-таки на Лиге Чемпионов. Минская Бавария тоже себя неплохо чувствует в чемпионате, опережает своего конкурента Дортмундскую Боруссию на 6 очков, но Дортмундская Боруссия набирает потиху обороты и наступает Бавария на пятки. Что сказать по поводу Лиги Чемпионов? В групповых этапов Бавария всех там уничтожила, выиграла с крупным счетом, каждую команду Там просто наколотила кучу голов. В Барселоне, ну Барселона в этом году ни о чем, Жест, жестко ужасный футбол показывает просто жесточайший ужасный футбол показывает ну вот ну конечно зальцбург не так весело прошел групповой этап там всех своих соперников дома он выиграл но на выезде только вроде бы одно очко пришлось получилось забрать но тем не менее кто там был у него блин не помню лиль севилья и какая-то немецкая. Вольсбург, вроде бы, такие середнячки, как бы. Ну, и Зайцбург, не сказать, что топовая команда. Но, тем не менее, вышла она в 1-8 финал и будет встречаться с Баварией. По основным составам, ну, вроде бы, в Зайцбурга там не будет несколько человек играть из основного состава. В Баварии из основного состава тоже несколько человек не будет играть. Да, в Баварии не будет Нойера. Он после операции его заменяет Ульрих. Кстати, кстати, кстати, кстати, в последнюю игру в чемпионате Бавария слила 4-2, слила аутсайдеру, бля, обидное поражение, после этого матча на Баварию обрушилась куча критики, что плохая защита, что Ульрих не вытягивает команду, что не, ну, не, это не замена Нойеру, конечно, Бавария обидно, Бувария будет злая, бля, поедет в Австрию. Бавария я в Австрию конкретно закрывать это поражение, будет там, скорее всего, рвать и метать. Вот. Ну и Зальцбургу-то, по сути, терять нечего. Он может все свои силы сосредоточить на этом матче и тоже устроить хорошую показательную игру. Кстати, хочу вот, вот мне интересно посмотреть, как Зальцбург будет играть против топовой команды, насколько это будет конкурентный матч. Вот, вот, хочется посмотреть, однозначно буду смотреть эту игру. Ну и еще что, что Бавария, что Зальцбург забивают в первых таймах постоянно и поэтому я по сути и выберу на этот матч э, ставочку что тотал больше полтора в первом тайме ну 192 коэффициент не сказать что маленький не сказать что большой но игру однозначно буду смотреть ну как-то надо э, длина линчка какого-то подкинуть чтобы было интересно смотреть вот ну, а вы оставляйте свои комментарии по поводу этого матча, свои мнения, свои мысли. Я почитаю однозначно, отвечу. Ну, а так подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, давайте, пока. До следующего видео.